Привет, из -за снежной Москвы. Я еду в город Ленинград. Я познакомлю вас обязательно с моими попутчицами, очень интересными девушками. Извините, извините. Нет, нет, извините, извините. Сейчас меня ограбят, пока снимают. Они все очень творческие, абсолютно из разных сфер и профессий. А вот одна из них, Юля Калманович. И мы тоже едем вместе в Ленинград. Это Катя и Саша. Саш, хай. И вот Анка, собственно говоря, обнимается. Такое замечательная компания. Мы будем путешествовать два дня в Санкт-Петербург. Итак, мы в Сапсане. Всего 4 часа. И мы из северной столицы. Ты чем занимаешься? Вот. Не теряем время зря. Вот. И пусть только потом нам скажут, что мы поехали отдыхать. Итак, наша организованная группа приехала на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Вот нас встречают. Вот, пожалуйста, посмотрите. Так, сейчас я вам покажу номер. Это моя замечательная ванная. Вот я. Вот такие угощения мне сделали чай. Очень люблю Россию. Самое главное здесь. Это вот этот вид на Исаакиевский собор. Боже! Это счастье. Так красиво, так хорошо. Посмотрите. Питер! Привет! В общем, два дня, которые я могу посвятить себе отдыху, искусству, культуре северной столицы. Я надеюсь, вам будет интересно. А если не интересно, то... Все равно посмотрите до конца и поставьте лайк. Зайду еще раз. Мы в итальянском ресторане. Самофотографируемая люстра. И девочки уже, конечно же, заказали. Вы понимаете, это приехали э, пять девушек. Но э, я согласна провести так выходные. Это камера, смотри, ей F можно, F ее, да, ей можно делать F F вот так, вот, то есть ты видишь, that's что that's у нас экскурс, yeah. какого мы yeah. не будет. Что ты делаешь дальше? Uh, я сяду, открою программу и буду монтировать, и попробую выложить это все. Вечер нужно провести с пользой и сделать вот такой вот ритуал. Я налила себя в ванну с пеной. думаю масла из крабики. Это всякие вкусняшки. Посмотрите, какой чай. И я люблю тебя жизнь. И сегодня мы начинаем наш день с посещения музея Фаберже. Если кто не знает, что такое Фаберже и кто такой Фаберже, тому будет особенно интересно. Готовы? Поехали. Нет, надо было так. Готовы? Поехали. Нет, надо было так. Готовы? Поехали. Да, мы подъехали к музею Фаберже. Вот на всех языках написано welcome. Мне нравится, что русский третий. Мурат, если что, я не против пожить в таком месте. Фабурат хотел увидеть свою жену и попросил Фаберже сделать шкатулку. Некий подарок, который ей очень понравится. В большом белом яйце это золото с эмалью лежал вот такой вот золотой желток. В золотом желтке была курочка, вы видите ее. А в курочке была рубиновая подвеска. Вот так вот пытались впечатлить супругу императора. И у них это получилось. И отсюда дальше родилась вообще вся коллекция Фаберже. У каждого яйца есть своя история. Бирже сделал для царской семьи около 50 своих экспонатов, которые были подарены в царской семье. А сейчас, в Санкт-Петербурге, в музее, их всего 18 остальные ушли по всему миру в разные точки, в частных коллекциях, где они хранятся там сегодня. знал, что любит Дам. Он был прекрасным тонким психологом и предпринимателем. Идеальным. Он женат был? Да, он был женат. Очень я надеюсь, что.. Мой блог смотрят мужчины, и нам натаймуют на уз, ну, на если он у них есть. Между музеями мы решили прогуляться. Мы идем в Эрмитаж. Немножко прохватит? У меня уже краснеет нос, по-моему, да? Но ничего. А в Петербурге? Тут холодно. Как я и говорила, что Эрмитаж очень-очень большой. Мне очень нравятся большие картины. Мы дошли до чего-то более близкого мне, интересного. Ой, боже, как красиво. Ну, это вообще по нашей части. знаете, насколько я люблю национальные костюмы? Рисунок, орнамент. Наконец-то мы добрались. Класс, как уже сказано на тему, поэтому я вам просто покажу ее. Ну что, день продолжается. У нас остался театр и ужин. Нужно быстренько подготовиться к театру. Я готова. Буду искать зеркала. Увидите все в театре. А я пошла на коктейль. Итак, мы договорились с девочками встретиться в паре отеля. У а? нас там ждет... Какая-то красота. Блогер неудачник продолжает свое вещание. Только что был очень харизматичный бармен, который рассказал нам про коктейли. Повторить я это, к сожалению, не смогу. Саш, ты не помню. Честно, нет, я с ней помню, что здесь молочный ум, а здесь шоколад. Да. А еще он сказал, что вот в этом коктейле сухофрукты, которые лежат сверху, они будут, видимо, как-то раскрываться и менять вкус коктейля. Понимаете, мы. За искусство. Мы подъехали к Михайловскому театру. Вот yeah. он стоит в лесах. Я в шоке. Я в шоке. Мне так нравится, так замечательно. А вон там он. сидели практически на сцене. Вот, um, Особенно сцене. было видно все мышцы <смех> балетмейстеров меня впечатлило, конечно, дирижон очень были необычные декорации но и театр это вообще всегда романтично и особенно всегда впечатляет как люди могут выражать своим телом эмоции, чувства Самое захотелось сразу же на сцену танцевать мы поднимаемся на крышу а почему бы нет? Же все наши компании <смех> веселые потом мы сразу же едем на московский вокзал, mm -hmm. чтобы переехали на Олимпиадский. <смех> вот он, Исакиевский, И ангелы, и площадь. Завершая нашу поездку, хочу сказать, что жизнь – удивительная штука. Она нас сводит с замечательными людьми. Спасибо вам большое, девочки, за вашу доброту и теплоту. Надеюсь, эта поездка Будет началом наших совместных поездок таким составом. И скажу вам, спасибо, секрету что мы договорились в мае поехать в Кубку. Люблю вас. Возможно, увидимся в будущем.